Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня мы обсудим довольно-таки популярную проблему с получением добычи от такого рарника, как Герукон. Герукон дает маунта тому человеку, который использовал наживку с целью того, чтобы поднять его с водички на землю. Наживка собирается поэтапно. Первый этап самый тяжелый, там нужно выловить странную жижу. Абсолютно полный видеогайд есть у меня на YouTube канале, ссылочку я прикреплю в описании. Так вот, проблема заключается в том, то, что некоторые люди, используя наживку, не получают маунта. А причина довольно-таки проста. Причина заключается в том, то, что в тот момент, когда вы уже один раз в день убили этого равника, он становится элитником. И таким образом он блокирует получение лута в этот день. Все просто. Объясню еще проще, как вариант. Вы стоите, ловите спокойно жижу, днем, например. Ловите, ловите, ловите. Хоп, кто-то призвал с помощью наживки Герукона. Вы за компанию решили убить. Полутали шифры, полутали ветер, полутали, возможно, трансмог. Окей, все классно, все замечательно. Ближе к вечеру вы вылавливаете странную жижу, собираете абсолютно все реагенты, делаете наживку у ссываешь, идете ловить уже по своей наживке, вам приползает не рарник, а элитник Герукон. Вы этого не замечаете, вы делаете кил. И образом маунта вы не получаете, по той причине, то что напросто лут заблокирован. Грустно и печально. Что делать в такой ситуации? В такой ситуации есть два варианта решения. Первый вариант решения — можно написать техподдержку, объяснить всю ситуацию от и до, сказать то, что вы выловили наживку, вы ее полностью сделали, и может быть вам дадут маунта. Второй вариант — непроверенный, нужно ждать среду, нужно ждать недельного ресета — Нужно идти к баронессе Вайш, взять можно будет у нее наживку вновь. Как говорится, время покажет, ждем недельного ресета, ждем среду, и возможно так оно и происходит. Собственно, если можно брать наживку вновь, это круто, и это решит многие проблемы. Пока что как-то так. Если остались вопросы, можете задать их в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!